Ты не спеша вошла в мой дом. Мне было очень сыро в нем. Я ненавижу этот смог, Я в этом смоте так продрог.